Добрый день, с вами Алексей Федорцов и в этом видео мы рассмотрим пошаговое создание рекламной кампании на цель конверсии в рекламном кабинете Facebook, чтобы показывать рекламу в Инстаграме, Фейсбуке и чтобы получать максимальную результативность. У одного из наших клиентов возникла необходимость создать новую кампанию и мы сделаем это сейчас совместно с вами. Все от создания конверсии в Events Manager, проверки в пикселе Facebook, настройки специальной конверсии а, и также пошаговое поэтапное создание самой кампании от кнопочки «Создать» в зелененькой, да, которая есть в рекламном кабинете, а, до момента, когда мы уже создали, в, прикрепили все креативы, назначили эти метки и готовы к показу рекламной кампании. Отправляем все на модерацию. Итак, сейчас переносимся из этого вида видео на скринкаст экрана монитора и рассмотрим этот пошаговый процесс. Смотрим. Итак, для того, чтобы создать кампанию за конверсию, нам необходимо сначала иметь пиксель Facebook. В данном проекте он имеется, но на всякий случай зайдем в Events Manager и проверим работоспособность пикселя. А если у вас пикселя нет, то вам необходимо установить его на сайт и после этого произвести нехитрую настройку, для того чтобы ваша система имела возможность считывать количество обращений в конверсиях, и мы имели возможность в рекламной кампании настроить именно на события конверсия. В данном случае эта информация у нас имеется. Вот смотрите, да, то есть все события пикселя, которые были, и лиды, которые поступили. Последние 28 дней нам показано, что 45 лидов пришло, и последнее действие было совершено 9 часов назад. Также у вас может быть настроена специально настроенная конверсия как и в этом случае у нас тоже есть которую вы хотите видеть в данном случае это посещение страницы спасибо страницы благодарности и если мы перейдем в источники данных слева в меню то мы увидим что здесь у нас есть пункт специально настроенной конверсии если вы хотите действовать именно таким образом то вам необходимо продублировать эту информацию себе и создать специально настроенную конверсию. Возможно, в этом случае вам будет удобнее этим управлять. Здесь вы видите две специально настроенные конверсии, которые, в принципе, идентичны, они дублируют друг друга, создавались они в разное немного время, но после, основного, после запуска основного трафика на сайт. Поэтому количество лидов в этих конверсиях совпадает с теми, которые есть в графе «Лид» в самом пикселе. Мы настроили на страницу спасибо. Видите, каким образом приходят и поступают заявки? Здесь информация дублируется. Только URL а указан другой другое правило. URL содержит вот эти данные. Итак. Перейдем в Ads Manager и начнем создавать рекламные кампании. Так как пиксель у нас активен, у вас он тоже должен быть активен. А конверсия, действия конверсия настроены. Мы будем создавать новую кампанию на конверсии в Ads Manager. Переходим. Уважаемый зритель, буквально 10 секунд твоего внимания для того, чтобы ты получил максимум от моего контента.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 Начинаем с нажатия кнопки создать. Здесь нам система выдает варианты, да? и мы выбираем именно конверсия. Нажимаем продолжить. Как видите, на заднем фоне началось создав... создание новой компании. Эту компанию также назовем как нам необходимо. И также нам необходимо сделать название для группы объявлений. Так как в данной рекламной кампании планируется только одна группа объявлений на ту аудиторию, которая нам уже известна, мы будем создавать именно так. Вы можете поступить, как привыкли вы. Теперь нам необходимо проверить, стоит ли у нас а, участие, оптимизация а, именно бюджета компании. А здесь галочка выключена. Нам необходимо сделать именно так же. Вы в своем проекте, если вы полностью уверены в аудитории, можете делать по-другому. То есть вы можете нажать «Оптимизацию бюджета компании». Если же вы будете тестировать в одной рекламной кампании несколько аудиторий, как собираемся делать мы далее, дублируя группы объявлений на новой аудитории с разными креативами, то вы можете поступить точно так же, как я сейчас. Это назначить бюджет распределение бюджета именно на уровне группы объявлений. Итак, здесь оставляете. Местонахождение событий конверсии выбираем на сайт, выбираем сейчас пиксель, к которому у нас есть доступ и выбираем событие, которое нам необходимо отслеживать. В данном случае нам необходимо именно вот это событие. Двигаемся дальше. Бюджет в данном случае мы выставим 500 рублей в день. И тут переходим к аудитории, которую нам необходимо сделать. Выбирайте местоположение вашей аудитории. Выбирайте возраст аудитории, пол и расширение детального таргетинга мы уже будем использовать сформированную нами аудиторию заранее. Вы точно также можете при подготовке рекламных кампаний использовать такую же технику, то есть создавать а, аудитории через раздел «Бизнес-менеджера» «Аудитории». Он находится вот здесь. Когда с аудиторией закончено, переходим к корректировке мест размещения, если это в вашем случае необходимо. В данном случае мы оставим автоматические места размещений В скобочках рекомендуется Facebook, но не всегда это выигрышная стратегия, поэтому смотрите по ситуации и по своему опыту. Что касается оптимизации показа, контрольную цену конверсии мы не будем указывать в данном случае. И предоставим аукциону Facebook свободу выбора. Дело в том, что мы ранее тестировали подобные аудитории и примерно знаем цену льда, которая нас полностью устраивает. И в данном случае, в данном проекте а, нам остается переходить к составлению именно объявлений. Итак, вам необходимо назвать объявление, как вы это делаете. Мы это делаем по нашей технологии по названию креативов, который ранее создавался специально для этого проекта. То есть в нашей практике мы сначала создаем пул креативов, который нужен для тестирования. И их названиям присылаем именно объявлениям, чтобы у нас была четкая статистика. Кстати говоря, мы те же самые названия используем в UTM-метках. Для того, чтобы у нас сквозная аналитика по проекту, когда мы смотрим на статистику в любой, в любой системе отчетности, или в метрике, в Google Аналитике, или в стати всегда мы видели самые работоспособные и группы объявлений, и объявления. Вот. Вы можете делать а, так, как вы привыкли, либо ну, просто создавать креативы, которые вам необходимы. Итак, здесь вы видите ниже, То есть, собственно говоря, первым... первый креатив мы с... назовем, так, немного по-другому назовем, Далее вы должны посмотреть а, и выбрать ту страницу Facebook, от которой будет демонстрироваться реклама, а также выбрать аккаунт Instagram, если он, он у вас есть. Напоминаю, что показ а, рекламы в, и в Instagram, и в Facebook может происходить только от одной страницы Facebook. Аккаунт Instagram не обязательно для того, чтобы создавать в рекламной кампании именно в рекламном комитете Facebook. Далее вы выбираете формат, какой вы предпочитаете использовать, и переходите к созданию рекламных креативов. Вы можете как создать через стройную систему креативы. Также можете загрузить отдельный, которого вы отдельно создали, либо заказали у дизайнера. Мы создаем уже ранее созданные креативы, как я уже сказал которые заранее загружены в систему Facebook, которую мы их используем. И далее переходите к тексту, заголовку, описанию и ссылку на сайт. Необходимо сформировать с необходимыми метками, как я уже сказал, для того, чтобы все эффективно отслеживать. Итак, в нашем случае... И в вашем случае вы можете создать несколько вариантов текста. Facebook предоставляет такую возможность. Несколько вариантов заголовков. После этого переходим к формированию ссылки и этой метки. Что очень удобно при создании нескольких вариантов текстов и заголовков, заголовков это своего рода тестирование. И Facebook со временем, когда получит отдачу от вашей целевой аудитории, сможет понять, какие тексты и заголовки наиболее эффективны именно в вашем случае и будет показывать в дальнейшем именно их. Итак, указываем URL сайта ваш и переходим, переходим к созданию параметров URL. Это именно те метки, которые мы хотим видеть в этой рекламной кампании, этой группе объявления и самого креатива. Итак, наши метки назначены. Мы нажимаем «Применить», и у нас сформированная ссылка есть, по которой мы будем определять в наших статистических системах, насколько эффективно отработал тот или иной та или иная группа объявлений и то или иное объявление. Итак, после этого мы нажимаем «Опубликовать», и наша рекламная кампания с одной группой объявлений и с одним, с одним объявлением, с одним креативом отправляется на модерацию. После этого мы будем дублировать отдельно объявление, создавать новые креативы или подтягивать их из уже, из уже сохраненных, что в нашем случае актуально. И таким образом, естественно, изменяя UTM-метки в каждом объявлении, таким образом мы добьемся того, что у нас будет структура из нескольких групп и нескольких объявлений на эту рекламную кампанию каждой группе объявлений и каждому объявлению будет присвоено свое название и соответствующая UTM-метка, которая позволит нам определять, насколько эффективна та или иная стратегия, которую мы выбрали. Это позволит проводить анализ не только в рекламном кабинете Facebook, ориентируясь на цифры, которые вы будете видеть в панели Ads Manager по конверсиям, но и... Данные, которые будут доступны с, в любой другой системе аналитики, такие как ВТАТ, Яндекс, Гугл, Аналитика. В принципе, на этом все. Пример закончен. С вами был Алексей Федорцов. Если у вас возникли какие-то вопросы, напишите их в комментариях, либо мне в личку. А также не забывайте ставить лайк и подписываться под этим видео.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 До новых видео.